В этом видео мы поговорим о 12 качеств наших лидерских. И для того, чтобы было удобнее, я разделю эти 12 качеств на три категории. Здравствуйте, с вами Марина Демидова. Топ-лидер компании Pride International, акционер, а также ведущий игры «Как воспитать успешного ребенка». Мы знаем, что лидерских качеств огромное множество. Для того, чтобы проявить все необходимое э, лидерское, так скажем, вооружение, можно догнать до 70 качеств. Но я думаю, что таких людей ну, очень мало, единицы. Давайте рассмотрим 12 основных качеств, на которые опирается лидерская позиция, для того, чтобы вы уже умели формировать свою команду и вести за собой людей. Итак, первая категория, которую я назвала «системность», определяет собой четыре очень важных понятия. Почему системность? Потому что это должно быть всегда при вас, и вы систематически повышаете эти качества для того, чтобы все глубже и глубже, все выше и выше оттачивать свое мастерство в лидерских качествах. И первое качество системности – это умение создавать видение. Видение это не то, что мечта, видение это то, что вы точно знаете и уверены, что вы этого добьетесь. Это уверенное создание какого-то будущего, скрепленного общей цели для того, чтобы вести команду. Следующее качество это умение ставить цели. Из видения рождаются цели. И если вы сможете создавать такое же видение у своей команды, то вам легче будет говорить о том, как правильно достигать этой цели. Умение правильно ставить цели, умение разбивать на подцели, умение помочь человеку в организации собственного видения и целеполагания, это основа лидерства, иначе это будет уже не просто лидер команды, ну а как бы хороший человек, да, за которым хочется идти. Нам же важно организовать не просто тусу, нам важно организовать некое общество людей, объединенных общей идеей, которые бы двигались вперед, туда, куда показывает лидер. И третье качество в этой системности я определила как гибкость. Гибкость – это то, что позволяет нам выйти на уровень успеха, потому что в нашей команде будут разные люди. Они будут и с оценок посторонних, хорошие или плохие, но вам, как лидеру, нельзя опускаться до оценок. Ваша задача – Гибко подходить к каждому человеку, видеть в нем только положительные качества и позволять ему создавать собственное видение и собственные цели. Да, они будут в рамках общей, куда ведете вы свою команду, но дать право выбора – это и есть гибкость. Если же вы будете склонны к авторитарному руководству, не будете гибким, а будете просто командовать, вряд ли у вас создастся хорошая команда, которая будет двигаться за вами в ближайшее время, когда она увидит более гибкого лидера, некоторые люди как можно быстрее покинут вашу команду. Поэтому гибкость – это тоже системное качество, которое вы будете нарабатывать всю свою оставшуюся жизнь. И чем богаче будет опыт этой гибкости, тем больше будет и быстрее строится ваша команда. Ну и, конечно, настойчивость. Это четвертое качество системности. Настойчивость – это то, что позволяет лидеру, что бы ни случилось, постоянно двигаться к своей цели, к своей мечте, к тому видению, которое его захватывает полностью. И что бы ни случилось, главное не сдаваться, особенно в МЛМ-бизнесе. Именно поэтому в ближайшие 90 дней все новички, которые не обладают этим качеством, сливаются из MLM-индустрии. Настойчивость – это лидерское качество, которое позволяет выжить в самых-самых неприятных ситуациях. Вторая группа – коммуникативные навыки. К этой группе я отнесла все, что касается мотивации, коммуникабельности и возможности вдохновлять и звать за собой людей. Давайте рассмотрим более подробно эти навыки. Что значит «мотивировать»? Мотивировать – это значит знать видение вашего человека и его глобальную цель для того, чтобы изредка напоминать, что если он сдастся, то он не достигнет своей цели. И вот здесь очень важно понимать, что вы мотивируете человека на его личную цель, а не на собственную. Очень часто в МЛМ-предпринимательстве можно увидеть такую мотивацию. Мне нужно закрыть ранг, поэтому я очень прошу, сделай объем. Это не мотивация лидера, это попрошайничество и позиция очень такого низкосортного манипулятора, я бы даже сказала. Поэтому, если вы хотите стать лидером для своей команды, умейте мотивировать людей благодаря тому, что знаете их истинные цели. Следующий навык в этой коммуникативной группе – это, конечно, навык коммуникации. Навык коммуникации очень важен для лидера, и для этого лидеру необходимо быть психологом. Да-да, не удивляйтесь, что придется МЛМ-предпринимателю осваивать смежные профессии, так сказать. Потому что без психологических азов вы не сможете наладить отношения с большим количеством людей. Поэтому чем больше вы имеете стаж в МЛМ-предпринимательстве, тем качественнее вы будете психологом. И посмотрите на тех людей, которые сейчас являются примерами в индустрии, так скажем, тренерства и коуча. Да? Все они выходили из MLM предпринимательства. Ну и что далеко ходить, я тоже вышла из млм предпринимательства и десятилетний опыт позволяет мне очень хорошо видеть людей, рассматривать их, давать им возможные рекомендации для улучшения их навыков ну и, соответственно, выстраивать теплые отношения в команде. Это уже потом пришло понимание, что мне необходимо развиваться в этой области, и я проходила обучение именно по классу психологии, причем семейной психологии, потому что команда для меня – это часть семьи, моей семьи, и я беру ответственность за то, что происходит в моей команде. Третья группа навыков – лидера. К третьей группе навыков лидера я отнесла личные качества. Что это значит? В первую очередь для лидера очень важна внутренняя уверенность в том, что он делает, уверенность в себе. И, конечно, этот навык нарабатывается с годами, это приходит с опытом и количеством побед. Поэтому для того, чтобы у вас этот навык как можно быстрее создался, я предлагаю вам вести журнал своего успеха или, так скажем, корзину достижений, как хотите это назовите, можно ставить стикеры в удобное место, где вы видите их постоянно, можно складывать в красивую шкатулку, можно писать себе письма, можно вести дневник, можно записывать посты, все что угодно придумывайте. Самое главное, из мелких побед складывается уверенность в себе крупная. Поэтому, если вы в первый раз в жизни написали пост, поблагодарите себя, но так, чтобы ваше тело запомнило эту благодарность. Маленькие благодарности, которые телесно ориентируются, очень быстро формируют навык хорошего, приятного после того, как вы прорветесь, после того, как у вас будет ломка. Я не хочу это делать, но как только вы это сделаете и похвалите себя, вот это удовольствие будет записывать у вас потом возможность не бояться новых трудностей. Поэтому уверенность в себе – это важное качество лидера. Следующее качество личного лидера – это самообладание, умение пользоваться такими инструментами, которые уравновешивают ваши личные эмоции. Вот представьте, что у вас в команде более тысячи людей, и ваши топ-лидеры уже под вами, которые стоят, они тоже люди, у них бывают эмоциональные ряды, они могут пожаловаться на кого-то, на вышестоящего спонсора, на нижестоящих людей в структуре, просто поплакаться в жилетку. Ни в коем случае не ввязывайтесь в то, чтобы говорить, ну да, конечно, этот Ваня плохой, ни в коем случае не идите на поводу таких манипуляций. Ваша задача как лидера – собственную эмоцию погасить, какая бы она у вас ни была, хорошая, плохая. Лидер, он является лидером только лишь потому, что он всегда эмоционально стабилен. И когда вы разговариваете со своей командой, никогда не ввязывайтесь в обсуждение других личностей. Особенно это касается вышестоящих руководителей вашей компании и, конечно, других структур. Ваша задача показывать своим примером, что вы целостная личность, и это еще одно качество лидера. Что такое целостная личность? Это значит человек, который хорошо умеет управлять своими эмоциями, знает, куда он идет, и хорошо умеет работать с навыками коммуникации. Он знает, на какие ценности он опирается, и знает, для чего он создал то видение, куда ведет всю свою команду. Если же такой растрепыш попадается как руководитель команды, знаете, такие бывают люди, которые и это хотят, и здесь попробовать, и здесь денег хочется, и там денег хочется, и начинают скакать по всем компаниям, по всем командам, а я хочу вот к этому лидеру, а у этого мне будет лучше. Поверьте, до тех пор, пока вы не определитесь со своей целостностью, вам не построят большую команду. Ну и еще одно качество, которое очень важно для лидера именно как личное качество – это поддержка. Лидер поддержки – это тот человек, который не вытирает сопли тем, кто плачет. Лидер поддержки – это тот, кто с помощью морковки и пинка может дать возможность человеку увидеть свои лучшие качества и проявить их. Вот задача лидера именно научиться видеть лучшие качества своих подопечных, тех людей, которые пошли за вами в команде, для того, чтобы вовремя их поддержать, вовремя их похвалить и вовремя дать возможность увидеть это большое, какое-то личное, хорошее качество в человеке. Потому что к нам приходят в МЛМ индустрию, в общем-то, люди травмированные, которые и хотят, с одной стороны, свободы, и боятся ее тут же, потому что боятся ответственности, потому что не уверены в себе. но очень хочется измениться. Поэтому, если вы не будете поддержкой для таких людей, вряд ли вы будете сохранять структуру, что люди, которые к вам пришли, они пришли именно за трансформацией. И вот как сделать так, чтобы процесс вот этой мясорубки, нового становления человека был менее болезненным, будет зависеть от вас, от вашего лидерского качества, умения поддерживать людей. С вами была Марина Демидова. Мы рассмотрели с вами 12 качеств лидерства. Я желаю вам больших успехов на этом поприще и пускай ваши команды растут.